В Валенсии на площади Эль Патриарка установлены несколько фигур британского художника и скульптора Джулиана Опи. Начал он еще в 80-е годы и работает он в стиле новой британской скульптуры или что-то такое. Здесь он запечатлел людей в движении, работает со сталью, раскрашивая криловыми красками он довольно таки известен он даже э, на его совести обложка группы блюр сборника всем известная. Всем известная группа и не знаю, всем известный сборник или нет, меня эта группа не трогает, но обложку я видел. И аккуратненько предложено не подниматься. Сейчас находится недалеко от музея керамики.